Всем привет! В этом видео я покажу игру. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра! Ооо! Бил! Привет! Помогите! Эээ, бегу, бегу, бегу! Вс, красава, пошла!